всем большой привет сегодня будем красить пасхальные яйца натуральным красителем который можно купить в любой аптеке стоит он недорого цвет получается ярко-красным с розовым оттенком чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы лайкните это видео и подпишитесь на канал в небольшую кастрюлю высыпаем 50 граммов корня марены заливаем его одним литром холодной воды и отправляем на плиту С момента закипания варим марину 10-15 минут. Пока жидкость хорошо не окрасится. Затем огонь выключаем. И даем отвару настояться 1,5-2 часа. Дальше добавляем в кастрюлю 1 столовую ложку соли. Закладываем чисто вымытые сырые яйца. Ставим на умеренный огонь. Ждем пока закипит. И с этого момента варим яйца 10 минут. В процессе для более равномерного окраса яйца несколько раз переворачиваем. Через 10 минут достаем яйца из отвара, промываем их холодной водой, выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. Для получения более насыщенного цвета яйца после варки можно подержать в отваре от 10 до 30 минут. И в заключении, чтобы яйца красиво блестели, протираем их смоченной подсолнечным маслом салфеткой. Вот и все.